Привет всем, меня зовут Данил, вы на канале Зяблаф ТВ выпуск моего эксперимента уже отснятый, и вы уже можете его посмотреть в этом выпуске. Поставьте лайк авансом за этот видеоролик, всем приятного просмотра, готовьте чайоку. И мы начинаем. Знаю, как это получается, но я опять на улице и мне опять пришла рекламная кампания от Неблогера. Сейчас вы с Карин видите где-то вот тут или вот тут э, на кадре. И получается, да, я сейчас прочитаю это, и домой приду в магазин, скажу, куплю эту водичку и... Буду снимать и вам показывать. Опять в этом же заведении, которое называется «Борильница», опять же в этом месте, сейчас я расскажу вкратце, как будет проходить эта акция. Мне выдадут три бесплатных бутылки 0,5 литра воды, Э, за них еще бесплатно э, потом я э, их снимаю выкладываю пост э, в инстаграме и получается мне через э, 3 4 5 дней приходит выплата на сбербанк таких аккаунтов таких постов я могу сделать хоть сколько их хоть сколько Получите один пост, а равен 300 рублей, еще тариф банки не дадут а, перед постом. Смотрите этот выпуск и он будет слабенький. Я сидел монтировать тот видеоролик, который вышел совсем недавно. Он про ДДБ. Мне пришел товарчик на рекламу в инстаграме. Сейчас я буду рекламу делать. Фотографию потом прикреплю вот тут где-нибудь. Второй эксперимент... Ну как, вторая серия второго эксперимента. Я сейчас шел по улице, увидел ДТП. Дорожное транспортное происшествие. Где-то вот тут будет э, Скорин моего сообщения аварком. И сейчас же будет в другой стороне находиться Скорин, где мне заплатили за сообщение об этой аварии. 250 рублей. Тем самым я сегодня заработал плюсом 250 рублей. Еще те рекламные компании мне заплатят сегодня 360, 660 рублей. Тем самым сегодня заработал 1000 рублей. В копилке у меня 2000 рублей. В часах без 22, и уже на мою карточку я успел их уже снять, пришло 500 рублей. который я положу сейчас в копилку, и в конце видеоролика я посчитаю, какой общий банк за 3 видеоролика. За, за три. Uh, роликов uh, с этого эксперимента. Мои сегодня заработанные денежки. 500 рублей ровно. Еще на карте у меня 40, 40 рублей, которые не смог э, обналичить. Не могут э, их держать. Сколько много купюр? Тут 13 штук по 100 рублей Это мой заработок за два дня Капец В общем, за тариф ёролька, нашего эксперимента серийного было заработано Раз Два Три Четыре Пять Шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать девятнадцать соток 2 пятисотки и одна купюра 50 рублей еще мелочи там у меня лежит около 50 рублей тем самым за все три видеоролика нашего эксперимента я с полного нуля заработал около 3000 рублей купил я вот такие лотерейки в Киотске, где я всегда Выигрываю. Розыгрыш будет 1 января, и я думаю, я что-то выиграю. Довы... В общем, за видеоролик было сделано 5 рекламных интеграций в, соци... в социальной сети Instagram. Одна автотранспортное происшествие было передано в Авакома, за которую мне дали 250 рублей. И одна сумка холодильник за 100 рублей была продана. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии под этот видеоролик. Всем удачи и всем пока.